Здравствуйте! Рада вас приветствовать! Меня зовут Люля Лотникова. Я руководитель филиала интернет-маркетинга. Вы сейчас в поисках работы в интернете. Конечно, вас интересует вакансия, где вы можете работать комфортно, довольно быстро переквалифицироваться. И, конечно, всех интересует доход, который позволит жить безбедно. И это нормально. Исследования показали, что более 50% населения находится в поисках работы через интернет или ищут подработку. Ну, конечно, дополнительный доход дает людям, как говорится, подушку безопасности. На основной работе работают, еще дополнительно зарабатывают, и это получается очень выгодно. Со временем у многих эта работа в интернете или подработка остается основной. Потому что люди устали находиться на работе по 10 часов, постоянно привязанными к офису или там, к какому-то цеху. На дорогу уходит по два часа туда и обратно, увольнение, сокращения, А у всех кредиты, ипотеки. Конечно, человек устает и ищет чего-то другого. Да, в нашем современном мире люди ушли на 80% в интернет. Покупки, обучение, информация, работа, все, все буквально в интернете. Мы сюда перешли жить. Это тоже хорошо. Но не все могут быстро переквалифицироваться на новую профессию, а, так как не всегда найдешь квалифицированное обучение и, конечно, тот проект, в котором можно зарабатывать. Но давайте сейчас поговорим о прекрасном. Миллионы людей работают и зарабатывают в интернете хорошие деньги. И при этом работают из дома, на отдыхе, в дороге, где удобно, где угодно. В топе самых востребованных направлений оказались, конечно, интернет-маркетинг и программирование. И еще более 10 лет назад а, есть профессии, про которые, на которые даже не обращали внимания. И сейчас они тоже начали серьезно показывать свое влияние на рынке труда сегодняшняя онлайн-реальность еще и показала, что многим представляется работа в интернете очень легким, бесхлопанным, такими прибыльным занятием. Но, как правило, новому надо учиться. Почему новому? Да потому что о работе в интернете знают все и все. Буквально все знают и все знают. А вот только разбираются и зарабатывают-то не все. И это надо понимать, что здесь нужно всему учиться. То есть дорогу осилить только идущий. Ну что ж, итак о самом главном. Мы работаем в сфере интернет-маркетинга. Я думаю, вы понимаете, что любая работа связана с прибылью. Есть прибыль, есть зарплата. Это залог любого производства. Вы, наверное, скажете, говори конкретно о деле, о зарплате, об обучении. Конечно, скажу, конечно, мы все по порядку с вами разберем. Я не буду говорить, сколько сейчас я зарабатываю, потому что вас интересует больше всего, сколько именно вы будете зарабатывать и как будет проходить обучение, и что непосредственно нужно делать. Итак, приступаем. Но в любом случае давайте в самом начале просним ситуацию, чтобы наш диалог был очень конструктивным и полезным. Как я ранее говорила, что есть прибыль, есть зарплата – это основная истина любого бизнеса. Поэтому мы сотрудничаем только с компаниями-производителями. Компании-перекупщики, финансовые пирамиды и все что-то наподобие этого нас не интересует. Каждая компания заинтересована в товарообороте. И, конечно, нет той компании, которая сейчас не выходит на просторы интернета. Мы же все в интернете, мы же здесь живем, поэтому и компании перешли в интернет. Итак, наша задача для производителя организовать товарооборот путем посреднических услуг по открытию и раскрутке интернет-магазинов, где представлена продукция той или иной компании-производителя. Как вы понимаете, производитель имеет разные направления реализации продукции. Это розница и опт. Это знает, по-моему, все во всем мире. Итак, мы предлагаем две вакансии. Функционал. Вакансии разный в зависимости от выбранного вами направления действий. И, конечно же, будут доходы тоже разные. Итак, первое, которое подходит для подработки. Здесь нам необходимы администраторы чата совместных покупок. Что же здесь делать? Как это делать? Сразу оговорюсь, как это делать? Мы, соответственно, всему обучаем и совершенно бесплатно. Даем все материалы, даем все. Итак, первый месяц работаем по запуску этого чата. Как я уже сказала, все предоставляем вам. Здесь работа связана непосредственно с самим продуктом, с его продвижением. Вот продукт нужно продвигать в этом чате. Доставку, логистику ведет сам производитель. Даже, как говорится, самый пыль на полочках вашего интернет-магазина протирает. Наша работа, наша задача здесь – дать людям информацию о продукции. Далее, очень выгодно работать с продукцией ежедневного спроса, когда большой ассортимент, когда продукция имеет свойство быстро заканчиваться, чтобы клиенты приходили вновь и вновь приобретали полюбившуюся им продукцию. Это очень выгодное такое, скажем, значение. Ваша задача в чате размещать информацию о выгодных предложениях, какие есть распродажи, акции, вкусненько рассказать о самих продуктах. Опять-таки, как это делать, мы тоже всю информацию даем. Вы работаете с клиентами, ведете чат и работаете с клиентами. У вас будут заказы из этого чата. Ваш доход будет составлять от 20 до 50% от товарооборота, который прошел по вашему чату. Конечно, больших денег здесь не заработаешь, но как подработка, это отличная вакансия. Тем более, что работать можно в удобное время для вас. Час-два в сутки. И еще хорошо, что э, партнер, вы как партнер будете иметь возможность также приобретать продукцию по оптово-закупочной цене со скидкой от 20% и выше для себя и своих близких. Если вас интересуют серьезные деньги, то бишь большие зарплаты, я рекомендую рассмотреть другую вакансию. Э, это вакансия именно по организации оптового товарооборота. Называется эта вакансия «Менеджер интернет-магазина». Доход здесь от 50 тысяч и выше без ограничения. Итак, более подробно. Создание оптового товарооборота происходит путем развития сети интернет-магазина. Мы вам создаем филиал вашего интернет-магазина на сайте производителя. Работа будет заключаться в том, чтобы продвигать свой интернет-филиал. Мы даем готовую пошаговую систему работы продвижения интернет-магазина. Ваша задача – продвигать свой филиал, давать информацию о сотрудничестве, а заинтересованным людям открывать им личные дочерние филиалы на сайте производителя, обучать и помогать на первом этапе каждому партнеру. Как организовать, как организовать товарооборот – как э, открыть, как-то учить все-все мы вам даем, и вы обучаете этому человеку. За товарооборот, который по всем вашим, проходит по всем вашим дочерним филиалам, будете получать от 10% и выше. Мы вам тоже будем помогать открывать дочерние филиалы, помогать раскручивать на базе вашего э, интернет-магазина. У вас будет личный кабинет, как и у каждого вашего партнера, которые присоединятся. В этом кабинете вы будете видеть, какое количество у вас открыто и обслуживается филиалов, какой прошел товарооборот по этим филиалам, из каких городов, стран, на какие суммы люди делают заказы, что они больше покупают, сколько всего по вашему филиалу прошло покупок и какой процент, какой процент комиссии вам, как организатору, как руководителю будет начислено. Чем больше товарооборот, тем больше процент начисления получаете вы. Система работы готовая, ничего придумывать не нужно. Все инструкции, скрипты представляем, конечно же, опять повторюсь, обучаем совершенно бесплатно. Итак, по доходам. Как правило, через шесть 8 месяцев Включая период обучения, при активной работе люди выходят на доход от 40 до 50 тысяч рублей с последующим повышением. Вам будут перечислять эти деньги на вашу карточку в тот банк, в котором открыли счет. Как вы понимаете, здесь все прозрачно. И я так понимаю, что когда вы услышали 40-50 тысяч, сумму, конечно, это небольшая сумма, которая могла бы вдохновить но, тем не менее, это хороший начальный результат в освоении новой профессии. Все шесть-восемь месяцев вы будете иметь доход, который увеличивался по нарастающей. Но пока вы учились, вникали, нарабатывали профессионализм, вы вышли на этот доход. На этом этапе вы уже становитесь профессионалом. Можете делать сами, увеличивать свои доходы. Чем больше у вас дочерних филиалов с товарооборотом, тем больше ваши доходы. Как правило, за год при активной работе люди выходят на доход от 100 тысяч в месяц, а уже через год и на 200 тысяч в месяц. Это уже серьезные деньги. И очень, доход, и очень важно, что доходы, повторюсь, все прозрачные, официальные и никаких скрытых систем. Также существует премиальная система, то есть помимо начисления процента комиссии за организованный товарооборот, вы, как организатор, еще получаете премии за каждый новый раскрученный дочерний филиал 150 тысяч рублей. Раскрутили два филиала, вам премия помимо зарплаты будет 300 тысяч рублей. Раскрутили три – 450 тысяч рублей. И выше, выше, и выше. Все будет зависеть от ваших амбиций, вашего желания. И это будут премии помимо ежемесячных доходов. Повторюсь – чем больше вами открыты раскрены филиалов тем выше ваша премия и зарплата тоже и это еще не все вы открыли обучили раскрутили два дочерних филиала и более то у вас есть еще два премиальных бонуса это автомобильная программа и корпоративный отпуск на курортах в разных странах за счет компании-производителя, где компания оплачивает все – перелеты, проживание, питание и даже вашей семье. Далее, если вы хотите иметь стабильный доход, чтобы вас не увольняли, не сокращали, вы были с семьей, работали в свободном графике, были просто счастливы, то это предложение вам просто необходимо рассмотреть. Сотрудничая с компанией различных направлений, мы поняли, что для лучшего результата работы необходимо правильное эффективное обучение. Мы его предоставляем. И, конечно же, очень важную и особую роль играет компания-партнер, которая производит не трубы, а продукцию повседневного спроса. Компания-партнер должна работать в офици официально в вашей стране и в мире, представлять высокооплачиваемый маркетинг-план и все корпоративные, это как раньше называлось профсоюзные, дополнительные льготы и премии. Мы протестировали огромное количество компаний-производителей и начали сотрудничать с компанией-производителем, которая имеет собственное производство в Российской Федерации и в других странах. Имеет собственные научные центры для создания этой продукции. Самый надежный производитель – это международная компания «Арифлейм» которая производит более 2000 наименований продукции повседневного спроса, средства личной гигиены для детей и взрослых, косметику, продукцию для здоровья и очень много различных линеек продукции, которые нам э, необходимы для комфортной жизни. Компания «Арифлем» у всех слуху. Ну, далеко не все знают, сколько и как здесь можно зарабатывать. Потому что когда я понимаю, когда... Вы услышали название компании «Арифлейм» и сразу сказали «О, опять Арифлейм». Да, снова Арифлейм. На рынке труда еще пока лучшего предложения нет. Нужно просто работать. Я ранее говорила, что дорогу осилит идущие. И разницы нет, когда вы приступили к работе, давно или сейчас. Ваши доходы зависят только от вашей активности и вашего желания. Хочет человек быть ограниченным в финансах, он найдет причину, как не работать. Хочет человек быть свободным и богатым, он найдет дорогу, почему он должен научиться и зарабатывать. Столько, сколько ему необходимо для комфортной жизни. Важно! Компания-партнер предоставляет высокооплачиваемый маркетинг-план, что дает нам возможность обеспечить себе высокие доходы. Мы понимаем, что не у всех есть навык работы не только по маркетинг-плану компании, но и работы через интернет. Или очень минимальный уровень информации в этой области. Поэтому мы даем уже готовую систему работы и, конечно, обучаем и помогаем нашим партнерам. Мы уже обучили сотни людей, которые получают серьезные доходы, построили бизнес миллионы людей в мире. Выбор за вами. Скажите, на какой доход вы планируете выходить? Я вам скажу, реально это или нет. Возникли вопросы? Пишите. Хотите приступить к обучению и работе? Тоже пишите. Мы уважаем любое ваше решение.